здравствуйте приветствую вас на канале про цветок с вами ломонос петр очень интересный вопрос пришел как бы мой адрес просят рассказать чем можно подкормить рассаду сразу после высадки ну как бы есть соблюдать агрономические конаны значит в течение двух недель после высадки рассада ничем не подкармливается это все правильно это касается корней но сейчас Прогресс идет вперед, появляются новые препараты, новые технологии, поэтому рассаду мы подкормим. Ну, если быть так более пунктуальным, более так это, ну, точно подходить, нашу первую подкормку рассады мы сразу сделаем при высадке. Что мы будем использовать? При высадке в корневой ком мы добавим препараты в серии Profit, триходерма, метаризиум, баверия. Эти препараты добавим. И точно так же мы просто прольем рассаду этими препаратами и добавим микаризум. Микариза точно так же. Вот все эти три препарата плюс микариза Это то, что нам обеспечит в дальнейшем хорош, хороший урожай и хорошую проживаемость быструю наших растений. Ну, и что, о чем надо помнить, значит, что эти препараты что нам дадут? Они будут в почве они будут подавлять развитие всех гнилостных и других бактерий. Точно так же метаризиум будет бороться с вредителем, который будет ползти к корням наших, нашей рассады. Поэтому это очень-очень нужные вещи, которые необходимо внести в почву. Если вы несете в почву, в дальнейшем вы избавитесь и от фитофторы на ваших томатах, и корневых гнилей на ваших перцах и баклажанах. Поэтому эти препараты очень хорошо. Ну И самое главное, что еще необходимо сделать, Внесли вот эти препараты, сразу же при посадке поли, пролили растения и сделаем опрыскивание. Опрыскивание по листьях. Почему надо делать? Мы опрыскиваем водичкой. Правильно, потому что рассадка ВК приживается, она тирает тургор. Теряет тургор, а раз тургор, ей плохо приживаться. Вот. Но ежешь препараты нового поколения. Они уже не совсем новые, может быть. Они известны с начала 90-х лет. Это такой простой препарат, как Эпин Экстра. Вот, препарат Эпин – это антистрессовый препарат. Ну, конечно, кто-то использует новосил, кто-то использует циркон, их тоже не возбраняется использовать. Их точно также можно использовать. Раствораем по инструкции, например, Эпина вот такого пакетика на 5 литров воды, берем поливизатор, без разницы, большой или маленький, и всю высаженную рассаду опрыскиваем этими антистрессовыми препаратами. Что это дает? Это дает, что у наших растений повышается иммунитет. Повышается иммунитет, растения становятся как бы не такими ну, уже болезненными, что они как бы уже перерасажены, что не постирали место жительства, где они росли, вот, и они хорошо приживаются. Ну, точно так же эти препараты антистрессовые можно использовать и перед высадкой рассады. Опрыскали перед высадкой рассады, потом после высадки рассады. Ваша рассада приживется быстро и дружно. Она приживет сразу быстро и дружно, значит она быстро пойдет в рост. Те препараты, которые мы уже внесли в почву, это линейки «Профит» и «Микориза», они начнут подготавливать почву для нашей рассады. Поэтому наша рассада будет как бы безболезненно как пишут обычно, безболезненно перенесет пересадку, даже в том случае, если она будет не в отдельных емкостях. Потому что многие как бы, выращивают рассаду в отдельные емкости, ну, стаканчики садят, это тоже очень хорошо, но не всегда на это, до этого доходят руки, не всегда хватает времени. Какие критерии существуют для высадки рассады в грунт? Какой возрастной период? Так вот, возрастной период для огурцов, кабачков, составляет 20-25 дней, для капусты 25-35 дней, для помидор от 50 до 70 дней, для баклажан 70-80 дней, для лука один месяц. Вот такие критерии для высадки рассады на постоянное место. Ну, неважно, где мы высаживаем эту рассаду, в теплице или на улице, поэтому придерживаемся таких, таких, такой терминологии. Вот. Поэтому, если рассада у вас переросла, по томатах это не страшно, и по любых культурах это не страшно, есть, конечно, какие-то способы, какие-то ухищения, которые помогают получить хороший урожай и хорошую проживаемость рассады. Используя эту технологию, что я вам рассказал, используя препараты эти, вот и используя антистрессовую обработку по листьям, вы будете иметь быструю проживаемость, а раз быстрая проживаемость, значит растения пойдут быстро в рост и дадут более ранний урожай, что, конечно, немаловажно в нашем умеренном климате. Вот. Чего вам и желаю, большого урожая на вашем участке. До свидания.